Друзья, включаем четвертую Смотрим четвертую Ловушку Ужарка. жарко Третью попался же вот. вот так Загоняем крючок И так проворачиваем его Вот так Где-то тут Веревки нет Сразу не могу найти Вот так проворачиваем зацепляем. вот Кто-то сидит, друзья, дергается. Так, это четвертая. Вот у нас щучка попалась. Друзья, видали, щука такая же, как я на жерлицу тут раз с братишкой поймал. Нормально. Фу, друзья, херово мне. Извиняюсь за мат. Потому что это... У меня температура. Болею Вот, друзьяшки Могла оторвать она ее налим сел то это нормально у него зубов то сильно нету а вот у щуки есть перерезать может ладно идем к пятой палке Фу. короче стояли наверное дней 6 не проверяли